Мой name Рустам Мы из Башкорстана, это республика в составе Российской Федерации. Мой коллега Ришат Сефуддинов, он по себе сам скажет. Мой name is и на проекте you'll find me by the сегодня вам расскажем о группе башкирский википедистов. So we are representing the uh, user Как мы участвуем на Uh, our user group is called uh, the Wikimedians of Boshkodostan and this is further photo you can see how uh, some, some of our group looks like. How in various online events such Today we're gonna going to tell you that uh, Наша user группа очень молодая, официально признана только в 2015 году, хотя возрастной состав участников преклонного, пенсионного и предпенсионного возраста. Хотя у нас тоже молодые есть, но основной uh, контингент участников это пожилые люди. So, um, our user group is actually pretty young. It was only organized officially in 2015. On the other hand, you see that many of our members are actually quite advanced in age. Many are retired, are close to retirements, but uh, there are some uh, younger uh, Participants uh, contributed as well, but we are mostly advanced an age. We have done 2014 года по first of July 2017, about our events, about our results, about Actually, uh, we've had quite a bit of uh, some history of by a user group um, uh, participating in, in some of the writing contests, uh, editathons and we even had a, enough history to make an analysis uh, for the time period starting with November 2014 till July 2017 uh, we're gonna present some of that I think как я сказал, пожилые, взрослые, но с большим энтузиазмом и с молодым азартом приступаем, подхватываем любое предложение, любую инициативу и присоединяемся к любым предложениям. So, uh, as we said, many of us are advanced in age, but we, let's say, we are many of us are young in and we're quite enthusiastic about new things and ready to catch up with new ideas and initiatives. Так в 2014 году во время конференции в Москве, в российской конференции коллеги из России сказали: "Уважаемые коллеги из Башкостана, а давай проведем uh, юбилей десятилетия башкирской википедии, которая состоится в апреле 2015 года". So, Пригласил, что в 2015 мы собирались 10 Википедии, и они сказали: "Почему бы начать с чтобы этот Мы сказали: "Окей, но это будет не только собраться чай попить с а комплекс мероприятий, включающих несколько позиций, как конференция и конкурс и uh, массовое обращение через общественности через uh, средства массовой информации. We said okay. Actually, we thought that this was a a good idea to use this date not only for uh, for a get together with a, uh, with some tea and cake, but actually for more. We thought that uh, it could be a good idea to do, several things and including, uh, uh, to do some и при поддержке uh, опытных людей из Wikimedia.ru мы уже осенью 2014 года, в ноябре месяце, объявили свой марафон по редактированию статей, посвященной десятилетию Башкирской Википедии. И громко об этом заявили во всех средствах массовой информации республики. So what we did was, uh, in November 2014 we developed the idea of uh, how our um, uh, article right at marathon should look like. Uh, so we developed the idea and uh, uh, said that we're going 10th 10 uh, years anniversary of talked about that on some of the mass media in the Bashkirian language in the Republic of Bashkodostan. Uh, so that uh, marathon or that edit lasted for five months, and actually its re it results exceeded all of our expectations. So it, it worked more than we expected. Мы писали достаточно много новых статей, и, самое главное, пришли костяк новых участников, которые являются сегодня основными координаторами нашей, нашей юзер-группы. То есть координаторами, организаторами всяких подхватывающих идей. В этом контакте, We, yeah, like the contributors created quite a number of articles, uh, but secondly, during that event, we saw that uh, quite a number of new contributors joined in, who later become, uh, became important players in our user group, and they are actually uh, somewhat, uh, uh, playing some important roles today in the user group по завершению этого конкурса, первого конкурса, сразу последовало предложение от коллег Wikimedia.ru опять участвовать на совместном э, марафоне по э, социальному предпринимательству. Uh, as soon as that ну и дальше уже азиатски, азиатские коллеги, вот Бехруз Ачилов нас пригласил в месяц Азия. Мы уже в международный уровень сразу вышли, начали участвовать на международном уровне. So, after that, uh, our colleague, um, Аочилов, um, representing Uzbekistan, told us, uh, invited us to join in into another contest, which is Wikimedia, Wikipedia Asian Month 2015. And basically, uh, th this was how we started with contests. In general, from November 2014 to July 2017, the Bashkir editors participated in 15 marathons with a total continuity of 1174 days. So, over the time period of November 2014 through July 2017, The contributors to Bashkir Wikipedia, have participated in a total of 15 uh, <coughs> write-up marathons, or uh, edit with a total duration of uh, 1,174 days. We created for this time 3,974 books, which are two-thirds of the increase of new books for the period. And uh, over this period, and, uh, As part of these events, uh, a total of 3,974 new articles were created in Bashkir Wikipedia, which was uh, two-thirds of uh, the entire number of new articles created. And <laughs> a <laughs> который мы, нас тоже, мы с большим удовольствием приняли приглашение и как предыдущий докладчик показывал на слайде какой там просто у нас между 16 и 17 годом полтора раза uh, Uh, we came, uh, Что uh, нас, uh, нам нравится в Wikispring, это она продолжительная. Нашим участникам нравятся марафоны, которые uh, имеют большой срок. Большой продолжительность. What Наши редактора не пишут короткие стабы, короткие статьи. Они находят большие хорошие статьи нужной тематики на русском языке и переводят on Bashkirsky Content Translation. This uh, part of the reason might be that uh, our volunteers do not typically create uh, shorter articles or just stops, but rather they like to create longer articles. What they typically do is uh, uh, uh, try to find a good article in Russian on that topic and translate it uh, the whole of it into Bashkir and uh, using some of the translation tools. Это вот таблица данных, сколько дней, сколько участников, какие показателями мы в каждом конкретном э, марафоне добились успеха. So in, in num uh, участие вот на таких э, марафонах стал частью основной, так сказать, ключевым элементом нашего успеха за эти последние коробки несколько лет. So we can say that the participation in this type of challenges or writing marathons was actually a good part of the total success that our user group has been over the few, uh, few years. Как вот основные ключевые индикаторы, как Uh, страниц, uh, количество активных участников, количество редактирований у нас выросло за этот период полтора раза. Uh, this shows the, some of the numbers, such as new articles created, pages, active users and edit counts, and we can say that over the time period we are talking about, the activity uh, some, some, 1.5. Но количество, как обратите внимание, количество статей у нас не так много, всего на 18% выросло. Это связано с тем, что мы параллельно созданием хороших полноценных статей вычищаем, чистим короткие стабы, которые ну, убираем, делаем полноценные качественные статьи. However, if you look at the number of articles and the growth in the number of art new articles, you can see that th that's only 18%, which is kind of a low side. And there's an explanation to that, uh, which is uh, <coughs> simultaneously with uh, creating new good articles, we are also uh, cleaning out some of the old stuff, which we thought was like shorter articles or stuff that we did not f uh, f uh, did not feel were good to keep. А Однако участие вот в различных тематических марафонах, которые приглашают наши коллеги, привело к тому, что внимание самой тематики Башкортостана, самих башкир, оставалось меньше внимания уделялось there was a different result also that us participating in a number of uh, contests or competitions which uh, announced by uh, wiki uh, Wikipedia's from other parts of the world and that was that uh, we found that less attention was pay, uh, being paid attention to in, in terms of uh, uh, new articles about our home region and uh, about the Bashkir's being created in Bashkir in Wikipedia. So, uh, when we re realized that, we st uh, started thinking and eventually developed the idea that uh, we announced our own wiki marathon or writing contest, which we call Bashkordostan 100 which was <coughs> uh, the idea was basically to challenge uh, editors to write new articles about uh, our home region, Bashkordostan about the people, about the language and everything around Bashkordostan and that began in September 2016 There are 5 stages each stage is 100 days And we also call this a Super Marathon because it consists of five stages uh, uh, and each is 100 days. Uh, so at this moment uh, we are in stage three of this marathon which started in September and will we'll continue through it this December. Но мы этот марафон сделали не только для редакторов э, башкирской Википедии, а пригласили коллег из других языковых разделов, сразу взяли планку для себя высокую, сделать этот марафон международным. Uh, contributors to other language wikipedia as well to participate and write their own languages about uh, topics around Bashkortostan. И мы придумали свою систему подведения итогов отсчета баллов через банную систему и решили, что не будем отмечать только самых самых первых там. Первого, второго, третьего решили, что будем, э, постараемся отметить, отблагодарить каждого участника, потому что э, даже самый маленький вклад, это он бесценен для развития любого языкового раздела. Поэтому мы стараемся поощрить, отметить, поблагодарить каждого участника. Для этого у нас придумана система баллов. В зависимости от системы баллов, мы э, вручаем подарки. Это, как правило, Ну да, мы разработали нашу собственную систему, для каждого участника. И мы в предыдущих двух этапах у нас участвовали 61 человек, 42 редактора из Башкирского раздела и 19 представителей из бурятского, украинского, лезгинского, азербайджанского, белорусского, азербайджанского, грузинского, мордовского, русского, армянского, крымского, татарского разделов to this wiki marathon, including 41 from Kashkiran wikipedia and 19 from other language editions, including Buryat, Ukrainian, Lezgi, Erzia, Belarusian, Azerbaijani, Georgian, Mali, Russian, Armenian, and Primerian Tatar wikipedia. For <laughs> the marathon, we have 1119 171 There were a total of 1119 articles created during the marathon and 171 photos uploaded on Wikicommons. We forgot to tell you that we also presented this challenge not only about uh, writing articles, but also about uploading uh, stuff on the wiki Commons. We invite everyone to participate in our marathon. We are the most, most welcome to So we, uh, we also use this opportunity to tell, tell everybody of you that you're also welcome to participate and uh, ask us for details and uh, we you can be sure that all the active participants will be re re rewarded and we'll try to invite you to come to Bashkoristan one day. <laughs> there' be smaller prizes also including as a reminded thing here Questions? Uh, yeah, I'm afraid we're running out of time, so if you have questions, please address them mm. afterwards.